Жинск, бульвар космонавтов 4 Б, телефон 321, 380, КПК на И, свидетельство 52 номер 004, 397, 441, состоит СРО Народная касса Союз Вератайм, регистрация номер 136, Инн 525, 608, 91, 34, Угрэн 109, 525, 600, ровно 38, 20. Заемщик должен являться пасщиком КПК И.